Да, спасибо, коллеги. Действительно, направление, которое называется у нас IoT, интернет вещей, чаще всего еще добавляют там индустриальный интернет вещей, это некий класс решений в рамках компании, куда попадает вообще все, что не попало в другие области. То есть все, что не там сеть, не телефония, не сервера и так далее. Безопасность тоже отдельно. Более того... В рамках этого направления есть вещи, которые напрямую связаны уже то, что называется с миром OT, это операционных технологий, по, по сути ближе к бизнесу наших заказчиков. Поэтому я в рамках своей презентации коротко пробегусь по основным блокам и по просьбе коллег из мобильного сервиса сделаю акцент на беспроводных технологиях, а точнее на сетях так называемых лурован. Олег, на секундочку вас прерву, друзья мои. Если вы захотите задавать вопросы, то напоминаю, что нужно пользоваться нашим приложением Event Rock и в рамках этого приложения задавать вопросы после выступления каждого спикера. То есть я зачитываю вопросы и, соответственно, на них мы отвечаем все. Спасибо. Вообще, в принципе, по поводу решения выйти уже много информации можно найти и в интернете многие заказчики уже говорят, там, мы там что-то начали внедрять, у нас там что-то попробовали не получилось. Более того, есть уже такая интересная статистика, которая говорит о том, что практически там больше половины проектов, которые отмаркированы как IoT, могут завершиться безрезультатно по той причине, что ну, как-то не очень вдумчиво подошли к этому проекту, решили, что это типовое что решение, поставили, развернули, не работает. Либо работает не так, как… Собирались. Но тем не менее, многие компании инвестируют в это. Наверняка вы слышали слова там, цифровизация, цифровая трансформация. По сути, IoT является этим инструментом. То есть тут, ну, я статистику привел по поводу того, какое количество компаний уже скажем так, в эту историю поверили, уже организовали даже отдельные офисы, выделили бюджет и начинают что-то делать в, этом году, в том числе и в этом году. При этом наш подход как IT-компании и тех подразделения, с кем мы традиционно работаем, он совершенно отличается от приоритетов и подходов, которые используются в мире операционных технологий. То есть это то, что ближе, как я уже говорил, к основному бизнесу. Опять же, вот на данном слайде попытался и вывести приоритеты и показать, что они находятся совершенно в разных плоскостях. То есть если для бизнеса это там чаще интересна непрерывность его, качество либо сервиса, либо продукции, которая получается, то для it айтишников это, по сути, доступность данных, там, непрерывность сервиса как такового IT, который обслуживает сами бизнес-процессы. То есть совершенно разные подходы, разные приоритеты, и по этой причине это один из таких неких конфликтов внутри наших заказчиков бывает. Но при этом тренд такой, что на разворачивание всего того, что… У IT IT-подразделений больше зачастую знаний, они более энергичные, более, скажем так, инициативные. Осваивать и внедряться, скажем так, в мир IT им проще, и это уже дается на откуп уже IT-шникам. При этом вот для производственных предприятий очень важны, там, скажем так, бдить за своим производством с точки зрения его, как я говорил, непрерывности, маржинальности, себестоимости. И поэтому и существует множество таких популярных вещей. К сожалению, уехало что-то. Есть разные методологии, которые лежат и озаглавлены одним словом, это бережливое производство. Я вывел там некоторые из них. И для тех, кто связан с производством либо с какими-то, скажем так, производством товаров и услуг, я бы хотел обратить ваше внимание на последний, который внизу, называется семь видов потерь. Вот по сути логика подготовки к внедрению каких-либо решений должна начинаться с анализа того, что действительно нужно достичь, а потом уже находить те решения, которыми эти цели необходимо выполнить. Также есть ключевые показатели. Это статистика, собранная так, по европейским и американским компаниям. Она не сильно актуальна для нашего региона с точки зрения энергопотребления, но так, чтобы вы понимали, какие там целевые показатели ставятся и какие они присутствуют, я вот на слайде привел. То есть Это вот снижение простоев по сути оборудования или там основных средств, снижение брака. Зачастую для многих важно вывод новой продукции или там формирование каких-то новых сервисов для расширения собственного бизнеса. Повышение загрузки оборудования – это типичная проблема по той причине, что многие заказчики, когда покупают какой-то дорогостоящий станок, он там стоит там, до миллиона евро, при этом они не понимают, насколько он загружен, вообще используется он или нет. То есть это вот традиционная вещь, которую я уже слышал не раз от наших заказчиков. Управление запасами – это тоже один из интересных моментов, потому что в любом предприятии, в котором есть материалы производство и продукция, Балансировка склада является ключевым моментом, и в этом плане зачастую даже перед внедрением каких-нибудь технических средств зачастую нужно оптимизировать сами процессы и оптимизировать людей, которые работают с этими процессами. Сложности всегда, к сожалению, в людях. Говоря о всех проектах, которые отмаркированы IoT, я бы сказал бы, выделил три таких важных этапа, когда происходит, скажем так, эволюция или там, с чего, собственно говоря, начинается и чем оно может быть закончится, либо к чему может прийти. В силу того, что все проекты по цифровизации или цифровой трансформации, они вокруг данных. То есть нужны взять данные для того, чтобы их проанализировать успешно, неуспешно работает, эффективно, неэффективно и так далее. Поэтому все начинается обычно с подключения, объединением всех материальных средств, стационарных, подвижных, в том числе, кстати, и сотрудников, какими-то устройствами, с которых происходит набор данных. И уже эти данные потом интегрируются в некую платформу для того, чтобы уже их можно было хранить, обрабатывать, как-то визуализировать в удобном виде, либо выгружать для скажем так, производственного, либо управленческого учета. После того, как цифровизуется, скажем так, определенный блок, то есть вот я буквально вчера встречался с одним предприятием, они говорят, у нас, в принципе, более-менее с заказами, блоком заказов все в порядке, но вот что такое производство для нас там, черный ящик. Заказ туда улетел, а руководитель производства говорит, там, заказ будет выполняться 40 дней, технолог приходит, говорит, 20 дней. Говорит, вот я вот не знаю, сижу и думаю, то ли технолог неправильно технологию знает. То ли производственник там 20 дней сделали и потом 20 дней ничего не делают. То есть вот для того, чтобы все сервисы были э, увязаны и данные, скажем так, передавались без учета человека, дальше обычно начинается, после того как оцифровано блок, например, там закупок, дальше начинается оцифровка других элементов бизнеса. И все это увязывается уже дальше в некую единую экосистему. Один из наших скажем так, средних заказчиков, это не очень большое, это производственное предприятие, дошло до того, что сейчас у них полностью, они вот как раз на, на третьем этапе уже практически на его окончании, они получают заказ, заказ автоматически распадается на детали, они работают в области машиностроения. Те детали, которые, скажем так, заказчик попрос, их заказчик попросил реализовать, что-то по-особенному, либо какую-то другую вариацию уходит, на проектирование конструктором. Конструкторы рисуют в продукте от компании Siemens, Teamcenter называется. То, что они нарисуют, улетает в 1S ERP, который является ядром всех, всей системы. Оттуда же формируются сменные задания, и там же от Teamcenter прилетают прям карты раскроя для оборудования и программы для оборудования. Это все улетает на блок блок Производства, причем смена задания на участке с людьми. То есть на производстве уже все это появляется автоматически, загружается на станки, люди ходят с метками и сверяется, сопоставляется то, что они делали, с теми заданиями, которые выполняются на этих станках. Активная система мониторинга оборудования контролирует выполнение всех этих заданий и дальше поднимает эти данные наверх, обратно в 1С, где уже видно полностью что на каком этапе находится, как это была обработка, сколько материалов производства было потрачено, кто делал, в каком объеме, с какой скоростью и так далее. То есть в этом плане это пример такого э, правильного подхода. Да, проект он уже там развивается примерно два года, но по сути этот заказчик перешел от исходной точки уже в конечную. Теперь… Э, Возвращаясь, скажем так, к компании CISCO, и где мы вообще находимся, и что мы вообще предлагаем для, для рынка. Прежде всего, компания CISCO – это инфраструктурная компания, поэтому у нас мы предлагаем инфраструктуру прежде всего. Это там, индустриальные коммутаторы для построения технологических сетей. Это ну, у меня названы IoT-шлюзы. По сути, это индустриальные маршрутизаторы, которые могут быть использованы как некое устройство, агрегирующее, скажем так, набор данных и сбрасывающее по, через мобильную сеть оператора данные для уже обработки в там, скажем так, корпоративном сегменте. Индустриальные маршрутизаторы есть, причем они отмаркированы как CGR, это Connected Grid Router, это отдельно для энергетиков, я о них вообще даже останавливаться не буду. В принципе, оборудование достаточно давно уже выпущено, является... Практически стандартом у энергетических компаний для разворачивания инфраструктуры. Индустриальный Wi-Fi это вот как раз интересное направление. Есть несколько новинок, о ней я сегодня тоже немножко остановлюсь. Встраиваемые системы это, в общем-то, тоже некий такой сегмент, когда вы разрабатываете какое-то устройство, и вам необходимо получить, скажем так, высокого класса функцию коммутатора в это устройство либо маршрутизатора. Для этого в формате PC104 есть платка, на которой реализован тот или иной функционал. То есть, в общем-то, наверное, на этом и все. В... Где это применяется? Например, у нас вот в маршрутизаторах там два максимум модема установлены активных. В железной дороге почему-то стандартом является шесть модемов. То есть считается, что этот поезд значит, может ехать по нескольким странам, соответственно, должно симок стоять активных много, и на всякий случай надо их поставить 6. Вот для того, чтобы это реализовать, по сути, наш партнер взял вот эту плату, роутер наш на, на плате, и просто припаял туда кучу модемов и сертифицировал это под железную дорогу. То есть, в общем-то, это такое совместное решение отдельно направление, которое связано с беспроводными сетями типа LP One, Low Power Wide Area Network или там LoRa -1. об этом как раз сегодня будем говорить. отдельно направление по безопасности. дело в том, что безопасность в СУТП в технологических сетях она сильно отличается. там есть ряд специфик, об этом я тоже немножко скажу. то, что называется Edge Computing, раньше это называлось Fog Computing по сути, это некая платформа, которая позволяет вычленить и обработать данные максимально близко к источнику возникновения. Тоже несколько примеров там, приведу чуть-чуть попозже, когда будем говорить о программных средах. Но управление автоматизацией ⁇ это, по сути, система, которая позволяет вот эту всю инфраструктуру контролировать, управлять ее жизненным циклом и обслуживать. И есть еще интересный продукт, который называется Kinetic. Это некая система, которая позволяет с данными очень быстро начать работать, какой-то прототип собрать. Построена на открытом коде на open-source. Есть на GitHub лежит. То есть тут, в принципе, для простор для деятельности достаточно большой. Продукт тоже интересный, о нем я скажу. Много останавливаются на некоторых элементах не буду, но ключевые моменты хотел бы вам рассказать. Индустриальные коммутаторы, если так пойти по очереди, когда они применяются? Они применяются для построения технологических сетей. Почему? В чем специфика? В том, что есть дополнительные требования по отказустойчивости, которые приводят, скажем так, к кольцевым топологиям, как следствие приводят к набору специализированных протоколов для кольцевых топологий. Второй момент это требования по поддержке определенных индустриальных протоколов. То есть, самый типичный пример это, например, вы можете увидеть там, название профинет. То есть вот профинет должен поддерживаться двумя там, большим количеством элементов в сети СУТП. То есть это контроллер и какое-то исполнительное устройство. Вот их, чтобы связать с поддержкой этого протокола, придется использовать именно специализированные коммутаторы которые отмаркированы вот серией ИЕ, e, Industrial Ethernet. Также это оборудование подходит для задачи подключения IP-устройств ну скажем так, некомфортных условиях. Я это иногда называю условия грязи и пыли. То есть это компактный дизайн, монтаж на один рейку, и вплоть до того, что даже без какого-то там корпуса, без какого-то шкафчика можно это оборудование устанавливать. Вообще вся эта линейка она достаточно давняя, то есть ей уже лет... 10, наверное. Сейчас идет смена поколений, и в этом плане тут можно действительно там выбрать то, что подходит. Такое оборудование еще используется для подключения там, камер ну, или каких-то других IP-устройств на периметре, как раз или там, протяженные объекты. Почему? Потому что периметр это сразу приводит опять же к той же самой кольцевой топологии. Что касается линейки оборудования, и, как я говорил, она у нас достаточно широкая. Начинается от там, простого маленького компактного коммутатора тысячного и заканчивается уже коммутатором-агрегирующим с оптическими линками, который как раз на себе может соединить все технологические сети и синтегрировать их, связать с корпоративным сегментом. На нем организуется Industrial DEMZ-зона, на нем делается подключение, возможно, к внешним сетям, там же устанавлив... возможно устанавливать в этой ДМЗ-зоне всякие скады, мессы и так далее. Как вообще их подключать друг с другом? У компании Cisco достаточно детальные документы расположены на сайте. Они называются валидированный дизайн. Cisco Validated дизайн для построения э, технологических сетей. Причем есть отдельный дизайн, как строить сеть под профинет, как строить проводной и беспроводной сегмент, как их стыковать, где правильно размещать. Там все системы управления, как реализовывать безопасность, как реализовывать сегментацию. Все это детально разобрано. Вплоть до того, как, как вообще какие команды давать на сами устройства, чтобы это все сделать, запустить. Чтобы показать вообще специфику этого оборудования, я буквально взял один слайд с самым таким, одним из самых простых коммутаторов и сейчас продемонстрирую, чем же он отличается от обычных наших серий каталистов. Первое отличие – это действительно компактный дизайн без вентиляторов на один рейку. То есть он действительно выполнен так, как говорится, добротно, и в нем нет никаких вращающихся деталей. Так называемая наработка на отказ MTBF для некоторых изделий достигает там 700-500 тысяч часов. То есть это грубо говоря неубиваемый коммутатор. Модули расширения, которые пристегиваются к нему, там, MTBF вообще там, полтора миллиона в среднем. Это, в принципе, коммутатор, который готов работать даже действительно в очень некомфортной среде. Похоже, вот устройство, даже несмотря на то, что оно в таком исполнении имеет класс IP30, у нас установлено в обычных неотапливаемых шкафах там по Москве, там на каждом перекрестке стоит коммутатор. И уже на протяжении трех лет там ничего с ним не случилось. Хотя были опасения, что там и контакты могут прожаветь, и как-то будет некомфортно ему. Но тем не менее, то есть он вообще в неотапливаемом шкафу стоит. При этом у него два ввода питания, у него есть там блок сухих контактов для того, чтобы можно было подключать там и контролировать открытие, например, там шкафа. И самый важный еще момент в том, что у него есть карта памяти, на которой хранится вся конфигурация. В случае, если выходит и строит коммутатор, он выключается, достается карта, вставляется в новый, мы получаем ровно такое же, такое же устройство. Ничего не надо там переконфигурировать. То есть в этом плане замена быстрая. По количеству оплинков это, в принципе, стандарт. Минимум их два должно быть, чтобы поддерживать кольцо, либо двойное кольцо, либо кольцо, и от него отходится шина. Но есть модель, там, начиная с 4000, у которых 4 оплинка. То есть это уже любые вариации, связанные кольцо там, внутри кольца, кольцо там, с лучами и так далее. То есть тут, в общем-то, любые э, фантазии можно реализовывать с этим оборудованием. Также есть оборудование, которое сразу выпущено в формате IP67, то есть оно устанавливается прямо там, где течет вода. То есть вот этот стандарт IP67 позволяет его погружать там до метра и э, длительное время в, в, оставлять включенным. А, в принципе, у него точно такие же там, блоки питания. Нет, тут вот это… Более простые коммутаторы. Все разъемы на М12, то есть еще его можно использовать для сред, где дополнительная вибрация. То есть это либо на каких-то машинах, либо там в поезде и так далее. То есть там, где есть вибрации, и могут разрушаться все, все разъемы. А вот, кстати, MTBF. Я вот то, что говорил. ну Тут начинается там вот 400 тысяч часов. 560 тысяч часов. Ну то есть это, в принципе, если переводить там, в годы, это там порядка 60 лет будет. Индустриальные маршрутизаторы. Их не так много, но я хотел бы сакцентировать ваше внимание на одной модели, на самом деле, чтобы не тратить время сейчас. 829. -й. Это маршрутизатор, который совмещает все функции, там, полный функционал маршрутизатора. У него есть еще точка доступа причем который умеет работать в формате э, бриджа. И э, можно реализовывать следующее. Подключать э, с, по IP локальное устройство, там 4 порта, причем есть вариант с POI-инжекторами, то есть еще POI раздавать. И э, подключать абонентов по 2,4 ГГц, пятеркой, цепляться уже к внешней инфраструктуре и отдавать данные там, в случае наличия Wi-Fi наружу. При этом у него есть модель с двумя LTE-модулями, которые могут работать в режиме Active Active, то есть в режиме либо резервирования, либо агрегирования канала. То есть подходит для установки и применения в различных ситуациях. Сейчас в Москве идет проект, в который вот эти информационные стелы по городу расставляются, внутри которых стоит этот маршрутизатор для раздачи Wi-Fi и как раз тоже для работы в не очень комфортных условиях. У него есть гироскоп, акселерометр, подключение, там, так называемый ignition control, то есть его можно установить еще и в автомобиль и подключить все, что там есть. При, у него есть еще RS, соответственно, можно через CAN конвертер подключить к информационной шине автомобиля и снять абсолютно все параметры по машине. То есть есть у нас типовое решение по мониторингу подвижной, скажем так, техники. То есть это, в общем-то, реализовано в рамках одного такого устройства. На слайде я вот привел, что основные параметры по всей этой линейке. Широкий температурный диапазон, тоже он в защищенном исполнении. Для тех же 829-х есть еще дополнительный кожух, который его делает с классом защиты IP54. То есть это не так много, но тем не менее его тоже можно ставить в таких не сильно комфортных условиях с точки зрения влаги и пыли. Индустриальный варлес – это, конечно, отдельное направление, потому что многие сталкивались с задачей разворачивания беспроводной сети либо в условиях предприятия и сталкивались с проблемами, что сеть неустойчива, плохо подключается, плохо работают абоненты. Учитывая наличие металлоконструкции и активной помехи, действительно требуется определенная специфика, и она в индустриальных точках есть. Их не такой большой набор есть там 1552, это достаточно старая точка. Она хороша тем, что она интегрирована с сетями индустриальными, которые называются и со 100, и wireless hard. То есть топология ее разворачивания, она будет следующего… Презентация будет, коллеги, так что я не против, что вы фотографируете, но у вас все это будет в наличии. То есть она может работать в формате меша… А, вот работает а, не отражается практически. Она может работать в формате меша, объединяясь друг с другом, и при этом уже по специализированным интерфейсам беспроводным уже собирать данные из конкретных датчиков. Такого рода интерфейсы они используются ну, много где. Ну, в основном это там, нефтегаз, химия. то есть вот На таких производствах очень много уже устройств, которые поддерживают интерфейсы либо ISA-100, либо Wireless Hard. Ну вот такого рода есть у нас как раз дизайн по построению беспроводной сети вместе с компанией Hanoval, то есть там прям перечислены средства автоматизации и типы устройств и их конфигурация. Опять же всех отправляю к так называемой CVD, ссыскавали валидированные дизайны. Есть очень интересная точка, называется 3702. Те, кто будет летать через Москву через Шереметьево терминал B. обратите внимание, они стоят на Здание терминала используется для подключения скажем так, скрытой беспроводной сети, подключения пилотов, их планшетов для загрузки там, информации по полету и так далее. То есть Когда паркуется самолет, пилот сразу выгружает, там, он подключается к своей, к своей сети и выгружает все данные в общую систему. То есть, это, для этого используются как раз вот эти точки. Есть ряд о которые я сейчас скажу, буквально там не забивая вашу голову. Есть так называемый workgroup work bridge механизм, который позволяет как раз то, о чем я уже рассказывал про 829 маршрутизатор, подключаться вниз, подключать устройства для сбора данных и беспроводным способом подключаться к инфраструктуре, например, там на 5 ГГц. Традиционный брич, он именно так и работает. То есть 2,4 сюда, 5 наружу. Но есть проблемы, связанные с тем, что помехи, нестабильность, какие-то внешние, там, большие, там, например, могут там, металлоконструкции или там, изделия появиться в зоне беспроводной сети, что сильно поменяет радио, радиоэфир. Для этого используется механизм, который у CISCO называется Dynamic Link Forwarding. Как он вообще работает? Точка цепляется двумя интерфейсами к другим точкам и контролирует состояние, уровень сигнала, скорость передачи данных, потери пакетов по каждому из интерфейсов. И идеологически, естественно, вот контролируя эти параметры, выбирает в динамике тот, тот канал, то направление, куда характеристики которого лучше. То есть это позволяет бесшовно обеспечивать наилучшее качество передачи данных даже в условии, там, это даже не меж, это такой чуть-чуть не недомеж, передачи, когда у нас динамически меняются параметры беспроводной сети. Ну, тут да, вот как раз у меня это было показано. Но в общем-то то, что я словами сказал, раз контролируется, и в динамике идет переключение с активного линка на резервный линк и обратно, собственно говоря, по изменению их характеристик. Вещь действительно необходимая, потому что без нее, еще раз скажу, применение обычных точек доступа в динамической меняющейся среде приведет к действительно не очень качественному, качественной передаче данных. Это вот как раз тестирование, которое мы делали для, с включенным и выключенным под вот этим режимом. То есть, как вы видите, включение вот этого механизма приводит к более-менее стабильной передаче данных. Также вот совсем недавно была анонсирована новая точка, она взрывозащищенная уже нового поколения. Причем вы обратите внимание, наверное, еще на приставку ⁇ Каталист ⁇ Это сделано для того, чтобы... Вы понимали, что это хоть и индустриальная точка, но она по сути сделана по всем тем правилам, как и для, обычных, для обычного нашего оборудования. Что в ней интересно? В ней ну, я тут пропущу самые, может быть, такие детали, банальные. В ней есть: помимо того, что она также реализована там, в индустриальном исполнении, взрывозащита есть. В ней есть мезонинный модуль, в который можно... Это просто корпус, который присоединяется к точке. В нее можно вставить определенную плату и через разъем подключить уже Ethernet к самой точке, которая находится, плате, которая находится внутри. И тем самым реализовать еще дополнительное какое-то расширение функционала при использовании беспроводного способа передачи данных от CISCO. Приведу пример. Уже есть совместное решение с компанией Emerson, когда внутрь вот этого корпуса устанавливался считыватель BLE тегов и для задачи так называемого RTLS, Real-Time Location Service. То есть, по сути, беспроводная сеть используется для передачи данных о, о тегах, которые собираются вот этой платкой, которая тут установлена по BLE технологии. То есть, в общем-то, тоже интересное решение. Опять-таки можно реализовать через этот мезонин также подключение к Wireless Харт ISA и так далее. То есть это в принципе некое расширение уже существующей либо разворачиваемой беспроводной инфраструктуры. Естественно, система мониторинга. Для того, чтобы всю эту инфраструктуру, которую мы можем развернуть, есть средства для управления ей, вплоть до того, что автоматически она определяется. Есть механизм построения топологии, вычитывания всей информации самих устройств. Более того, если устройство, подключаемое к индустриальным коммутаторам, поддерживает определенный протокол, так называемый SIP-дискавери, и представляется, скажем так, в технологическую сеть, вот эта топология, она будет содержать не только коммутаторы, но и все то, что подключено к нему. То есть мы будем видеть там контроллер Siemens, например, там исполнительное устройство, там блок его э, контактов и так далее. То есть это все будет выведено в виде такой красивой диаграммы с визуализацией всех состояний, всех элементов. Вот как раз то, что я говорил, SIPA ProfitNet Discovery. При этом можно, естественно, провалиться до каждого устройства, посмотреть все характеристики, текущие параметры, сохранить настройки в случае там, выхода, опять-таки, управлять этой конфигурацией через достаточно удобный инструмент. Вот, если провалиться, мы получим, плохо видно все получим достаточно такую понятную картину, где будет показано состояние всех интерфейсов и вообще состояние всего устройства. Также ведется логирование, то есть в случае каких-либо проблем поиск неисправности делается достаточно быстро. Все для этого необходимое есть в рамках этого функционала. Но самый важный момент, чем, чем вот этот софт, который называется Industrial Network Director, хорош? Он хорош тем, что в рамках интеграции технологической сети и системы безопасности, которая, скажем так, может быть построена с помощью нашего решения на базе Айса, можно объединить всю, всю внедрение системы информационной безопасности как для офисного сегмента, так и для технологического сегмента. Все данные от подключенных устройств передаются по, там, через специальные протоколы в Айс, и в Айсе уже можно настраивать все политики безопасности. То есть это централизовать полностью функции информационной безопасности. Также есть там индустриальный firewall, тоже, в общем-то, интересная тема, ставится на уровень самого производства для защиты небольшого там, сегмента сети. Недавно компания прикупила компанию Centria, этот отраслевой игрок для безопасности в СУТП сетях. Сейчас, к сожалению, времени нет. Решение интересное, достаточно популярное решение на рынке. Так что кому будет интересно, отдельно можем по этому поводу поговорить. Теперь про лору. Лора относится к сетям так называемого дальнего действия. Ну, вот У меня сейчас приведены на слайде все возможные там, беспроводные сети, беспроводные технологии. В чем ключевой аспект лоры применения. Первое — это использование так называемого нелицензируемого диапазона частот. Для нашего региона это 868 мегагерц. Это относится э, к частот, частотам, э, которые называются ISM — Industrial Science Medicine. То есть это открытые частоты для использования. Поэтому установка этого оборудования не требует никаких э, лицензий и разрешений. Сейчас я пропущу, значит, на этом слайде покажу основные моменты еще. Чем это… Первое, вот как раз нелицензируемый диапазон частот. Второе, это сети, которые предусмотрены и разворачиваются для сбора небольшого объема данных с датчиков устройств с независимым питанием. То есть это автономные датчики, которые время от времени не нечасто Выходит, просыпается, выходит в эфир, выплевывают какие-то пакет данных и уходит дальше спать там в, в рамках своего там жизненного цикла. А, при этом объем данных, передаваемых, он очень маленький. То есть в сетях Loravan максимальный поток передаваемых данных он находится порядка там, 15 килобит в секунду. А, более того, если у вас а, передача данных должна быть идти на большие расстояния, а, эта скорость еще будет ниже. Типичный. Размер пакета данных, передаваемых в сетях лора, это порядка 50 байт. То есть, чтобы вы понимали, это очень небольшой объем передаваемых данных. При этом сеть настроена на передачу данных снизу вверх. То есть в обратная связь она дорого стоит с точки зрения энергопотребления, поэтому чаще всего не реализуется. Есть возможность технологическая передачи данных в обе стороны, но в общем -то, это чаще всего не используется. По какой причине? По той причине, что датчик, когда просыпается, передает, он открывает окно на передачу, передает эти данные, и потом он открывает окно на получение данных, на прием данных от всей системы, от базовой станции. И э, в этом случае ему может система, там, его приложение, прислать какое-то там либо подтверждение о том, что она предыдущий пакет получила, либо какие-то уже управляющие команды. К чему это приводит? К тому, что если мы собираем данные с приборов учета и собираем их с частотой, например, там, 6 часов, раз в 6 часов, то прием подтверждения о том, что мы получили предыдущие показания, придет через 6 часов. То есть насколько это необходимо, смысла в этом, по-моему, по вообще нет. А при этом это сильно подъедает батарейку, сильно снижая уже автономность и использование этого оборудования. Но при этом мы получаем действительно большие расстояния, то есть это ну, регламентируется до 15 километров, хотя у нас были замеры в полу таких идеальных ситуациях, там, в пустыне вставили очень высоко антенны, до 50 километров была передача данных. То есть технология достаточно пробивная. Это я уже сказал. Значит, LoRa — это открытый стандарт. Он разрабатывается альянсом, LoRa-альянс, которые помимо нас входят еще, по-моему, ну, штук 200 сейчас компаний. Они разбиты по определенным там, технологическим группам. Мы являемся там, основными застрельщиками в некоторых группах, там, в том числе там, по реализации безопасности, об этом я сейчас тоже немножко скажу, и участвуем в разработке этого стандарта, который выпускается этим альянсом. Забегая вперед, Сразу скажу, что любое устройство, которое отмаркировано ван будет работать в сетях LoRaWAN. Потому что есть прецеденты, когда приходит какой-то производитель устройства и говорит, так, вот если я, я продаю устройства, которое сертифицированы Альянсом Лора, то вот только они работают в этих сетях. Это не совсем так, потому что сертификация добровольная, и она только лишь говорит о том, что силами Альянса было проведено тестирование, и проверена совместимость с, со стандартом. Вот и все. Учитывая то, что все устройства строятся на базе там, стандартных чипов либо там, от Симтека либо там, еще две компании, которые их выпускают, в общем-то можно гарантировать, что совместимость она будет полная. Существует три типа датчиков по классам А B и C. А это полностью автономные, это как раз те, которые энергонезависимые, просыпаются, выплюнули и могут находиться дальше в режиме сна. Б – это те устройства, у которых есть план выхода, четкий план выхода в эфир. То есть они каждый час выходят, и как раз они могут открывать окно на передачу данных от системы в сторону датчика. Класс C – это те, которые уже с постоянным питанием подведенным и которые держат окно передачи и приема данных постоянно открытыми. Это, конечно, скорее… там Некие изыски редко используются, в основном класс А используется. Там реже класс Б, когда нам необходимо э, иметь э, канал управления для того, чтобы там, включить, выключить там, или там, какие-то параметры поменять на самом устройстве. Области применения обширные. А, причем э, нюанс этой технологии заключается в том, что кто первый развернул эту сеть, тот увидит все пакеты, которые летят от всех устройств, находящихся на этой территории. По этой причине зачастую разворачивание сети Лора берется оператор связи и, развернув эту сеть, предлагает уже подключать разные типы устройств. Уже существует множество готовых оконечных устройств. Это и счетчики, это и модули управления светоточками, светильниками, это различного рода датчики, детекторы для умных зданий. Типичные, значения, типичные примеры ⁇ это герконы беспроводные, датчики температуры, влажности, датчики протечки. Все они могут быть подключены использованием лора-ван. Парковочная история ⁇ это тоже парковочные датчики, которые встраиваются в дорожное полотно, либо в забордерный камень. Опять-таки есть уже реализация с этой технологией. И так далее. То есть тут, в принципе, вот сколько хватает фантазии, можно туда эту лору прикручивать в чем есть значит специфика на которую я хотел бы обратить ваше внимание первое это региональные частоты у нас используется 868 мегагерц более того датики которые производятся в россии они отмаркированы 868 ru ru это означает отдельный региональный профиль дело в том что в россии по сравнению с европейским частотным планом Две частоты, причем которые используются для управления, заехали в диапазоны, выделенные для военных. Диалога не получилось, пришлось провести долгий процесс, и Альянс в прошлом году, примерно год назад, э сертифицировал и полностью добавил, там, и выпустил так называемый русский профиль э частот. Поэтому вы, когда раз развернете или там, будете планировать разворачивание этой сети, обращайте внимание на э региональные настройки. 915 мегагерц используется в Штатах, в Европе используется 868. Значит, поверх этого есть так называемая модуляция Лоры. Причем модуляция это, собственно говоря, способ передачи данных по радио. Боже мой, 0 минут уже не говорят. Сейчас я закругляюсь тогда. Поверх него уже реализована как раз Лора-Ван. То есть, когда вы видите Лора-Ван, это означает звездную топологию. Это базовые станции, передача от датчика к базовой станции. Есть решение на рынке, которое строят МЕШ поверх лоры, поверх способа передачи данных. То есть, но это скорее уже проприетарная история. Было решение от компании стриж может быть, видели или там сталкивались. Вот это как раз использование модуляции, но реализация логики своей уже поверх этой способа передачи данных. Четыре компонента обязательных в сетях лора. Оконечное устройство, которое по радио взаимодействует так называемыми шлюзами, либо базовыми станциями. Базовая станция уже по IP пробрасывает все пакеты до третьего компонента, так называемый network сервер, который управляет всей сетью лора. И дальше пакеты передаются уже в сторону приложений. Значит, без четырех компонент сети нет. То есть система в обязательном порядке должна содержать 4 компонента. Интересный аспект. В сетях Flora используется двухуровневое шифрование, причем шифрование шифруется на конечном устройстве. Первое шифрование скрывается на network сервере для проверки принадлежности сети пакета собственной сети. Как я говорил, кто первый стал, того и тапки. То есть все пакеты пробрасываются до network сервера Дальше он их начинает разбирать уже. Свой, не свой. Если он видит, что это свой пакет, он определяет приложение и просто перебрасывает ему уже. Приложение вскрывает второй уровень шифрования и там уже видит вот этот полезный набор данных, который э, датчик передал. По этой причине могут быть разделены функции оператора связи, как передачи, э, скажем так, оператора связи, то есть они обеспечивают беспроводной способ передачи данных, но сами данные они не видят, у них доступа к ним не будет. Они будут видеть качество сигнала, передаваемого, наличие коллизии в радиосети, но тем не менее полезные данные, то, что сформировал датчик, увидит только лишь конечное приложение. Поэтому в этой архитектуре одна сеть может обслуживать совершенно разные задачи в рамках как бы, определенного покрытия. Что делает Cisco? Cisco делает, выпускает для этих сетей базовые станции и предлагает Network сервис от компании Actility. Он есть двух вариаций: В режиме облачного сервиса, либо так называемый он-прем. Называется продукт TPE, Sync Park Enterprise. К базовым станциям есть еще Field Network Director. Это софт управления базовыми станциями, как железками, прошивки, настройки, видимости и так далее. Типичная схема, я пропущу там описание базовой станции, типичная схема разворачивания сети. Либо через маршрутизатор, по которому все пакеты по IP пробрасываются через сеть мобильного оператора связи, либо напрямую подключается с Ethernet, и уже тогда пробрасывается по этой сети до network сервера Есть возможность использовать, несколько подключать базовых станций на один Маршрутизатор. есть тем самым, там, уплотняя сеть, можно идти, грубо говоря, в ту же точку, где уже станции стоят, разводить их и, допустим, там, менять антенны на секторные, либо потом просто вот подключать уже несколько базовых станций для более плотного приема. Вообще, в принципе, эта тема она изучена детально. Есть уже множество инсталляций. В рамках там, Европы, практически вся Европа покрыта сетями Лора. Проект реализовывала компания Orange. Сети очень плотные, поэтому там, примеров того, как это делается, и практики, скажем так, как это нужно делать, их масса. Причем это не только там, операторского уровня. Даже для там, скажем так, корпоративных заказчиков развернуть собственную сеть, пожалуйста, там, вы без проблем можете достаточно быстро. С точки зрения денег это много не стоит. Я, наверное, тогда все-таки остановлюсь, чтобы осталась секция для вопросов. А последнюю часть там уже тогда посмотрите сами на, на слайдах. Да, друзья, аплодисменты Олегу Саенко, руководителю направления IOT в регионе России, СНГ и Восточная Европа. Олег, на самом деле, ну пока я вижу, что поступил один вопрос, причем он поступил задолго до вашего выступления, Сергей Янковский спрашивает: основные преимущества этой технологии в связке с Циско. Ну, дело в том, что мы не являемся единственным производителем оборудования для сети LoRON. То есть есть и другие производители. В чем наш плюс? В том, что, во-первых, мы делаем оборудование для сети Лураван с расчетом скажем так, на большие инсталляции и где необходимо управлять всей этой развернутой инфраструктурой. То есть это в классе, скажем так, IP66 базовая станция в уличном исполнении. с хорошим э, инструментом для э, ее мониторинга, управлением. При варианте подключения с маршрутизатором вы получаете, по сути, все функции маршрутизации, э, безопасности э, и управления через э, радиочастью, через так называемый виртуальный интерфейс. То есть настройка самой сети она достаточно легкая. Воевать, скажем так, в рукопашную напрямую с базовой станции гораздо трудоемко. Скажем так, более сложная задача. Актилити, которые мы предлагаем, это, с одной стороны, они, надо понимать, они развивались с рынка, скажем так, для операторов связи. Решение очень непростое, достаточно такое обширное, но в рамках этого решения реализованы все аспекты, связанные с конфигурированием датчиков. Разделены отдельные интерфейсы для тех, кто будет носить эти датчики. Интерфейс отдельный для тех, кто обслуживает радиочасть. Отдельный интерфейс, то обслуживает транспорт, отдельный интерфейс, то обслуживает приложения и подключение этих приложений. То есть с точки зрения функционала, это, пожалуй, наверное, такое Enterprise-класс решения, которое позволит не думать, или, скажем так, эффективно эксплуатировать, разворачивать и эксплуатировать такую беспроводную сеть. За ней нужно будет смотреть, потому что это открытый диапазон. В нем может кто угодно работать. Более того, там есть, скажем так, некоторые желающие, которые готовы там, даже помехи какие-то выставлять, для того, чтобы там, свой стандарт протаскивать, схожий скажем так, и на тех же частотах. То есть идея с Cisco имеет смысл тогда, когда вы разворачиваете в принципе там, среднего размера сеть и хотите иметь инструментарий для комфортной работы, для быстрой работы, для трэблшутинга и управления этой сетью. Это реализовано очень хорошо. Многие операторы в Азии, в Европе, на Ближнем Востоке, когда подходят к задаче разворачивания сети, проводят естественно полевые испытания и мы себя очень комфортно в этом чувствуем, потому что практически все большие сети они развернуты именно с нашим оборудованием. В этом плане нам не стыдно за этот продукт. С точки зрения приложения и оконечных устройств мы ими не занимаемся. То есть тут, в общем-то, я повторюсь, что любое устройство, которое отмаркировано LoRaWAN, оно будет совместимо с этим решением. То есть в этом плане тут переживать, наверное, не стоит. Супер, спасибо за ответ. Давайте еще раз. Так, есть вопрос. Ну, очень коротко, очень коротко, максимально. Во-первых, вопросы задавались, но они почему-то не появились модератором. Не. поэтому вопрос такой: индустриальные коммутаторы и e, они конфигурируются так же, как и обычные каталисты? То да, есть, там ЮС тоже ЮС. Да, да, да. Там ЮС, там единственный коммутатор это тысячный самый простой. Он относится к классу так называемых слабоуправляемых. Вот. Но это что означает? Это означает то, что у него там Linux, и в него нет, там не iOS, то есть это не командная строка. А так все команды в iOS просто добавлена небольшая специфика для настройки индустриальной части. А так это все то же самое. И оно также может быть подключено под Prime, либо DNA. То есть в этом плане вы как бы для людей, кто... Вообще ничего не нужно. То есть Какие-то специфические знания там, с там с МРП, например, с РЕПом нужно будет там почитать, но это, это самый минимум, что нужно будет для освоения. А По может... этой причине новые, кстати, коммутаторы у нас, которые сейчас новое поколение, они опять-таки идут с приставкой Cisco Catalyst Industrial Ethernet для того, чтобы у людей была точ точная ассоциация, что это то же самое, только в индустриальном исполнении. Можно еще вопросик вот по промышленным фаерволам? Я так понимаю, что это что-то типа цискасы, только для. Или это попроще что-то? Нет, это немножко посложнее. То есть, там находится Firepower с чуть-чуть измененной логикой. То есть, туда, туда добавлено сигнатуры, скажем так, промышленных протоколов. Плюс при инспекции трафика есть возможность проводить эту инспекцию с пониманием того, что внутри происходит, То есть где идут команды управления, где идут информационные команды. И когда мы выделяем, что вот этот хост, он только лишь принимает это исполнительное устройство, он не может отдавать от себя по протоколу какого-нибудь команды, появление таких команд от него уже будет приводить к тревоге. И тут вторая еще особенность. При детекции аномального поведения хост не блокируется, потому что неправильная настройка фаервола может привести к блокировке и соответственно решение технологической там какого-то процесса в этом плане он он работает по-другому да та же самая среда плюс к этому можно настраивать прямо на нем то есть у него есть своя там веб-морда и можно там все, все настраивать